Так, сейчас будем дробить. Вот там баночка стоит. Будем дробить маленьким. Берем детские корма, насыпаем, кукурузу берем. Добавляем. Добавляем куриозы. и лезем в мешок. Зирк на смесь добавляем. Вот вот. Переключаем и добавим. кормить малышей. Их там чуть-чуть осталось. У меня здесь как тимо. Тимо. Дверь заветная. Заветная дверь. Где у меня тут гвардейцы бегают? Выбежавшие. Вот. А вот мои гаврики. Вот мои гаврики, подросшие. Так, что тут мотновато стало. Сулочки зашли. Насыпаем вкусняшек. насыпаем вкусняшек вот. все что ли переключить их было. Свет у нас сегодня отключали, второй день уже отключали свет, так что сидят без света иногда. Так, две ты, чтобы нас -то -то не съели да две перекрыть чтобы нас не съели вот такие уже гордики бегают все равно вот на это Все жиры, все здоровы. Нет ни одного. Купит пачевы. Сидят они с первого дня у меня на оттивочках, никто не наелся, никто не это самое, забыл себе не забил. Для меня это удобно. Лапки чистые, никуда не проваливаются. Вот такие вот красотуры подрастают. Она уже больше двух недель. Так что скоро будем переезжать в другую клетку. Кто-то пытается на этот клюнуть. пытается этот клюнуть. Так что вот на такой кормежке мы пытаемся. Едят они все, они могут и ребленку взрослую есть. Нет где ни в каком месте, никаких этих отклонений не имеется. Да? Вот, вот так. О! Во. Драться пытаются. Пытаются драться, пытаются драться. Так что вот такие хвостики. Ну а сейчас займусь переселением подростков, потом я их сниму. Так что царство у меня пернатое бегает и растет. Я чувствую, вроде себя прекрасно. Прекрасно вроде себя чувствует. Да, что ты делаешь-то кусаются. Аборигены? Ну, что творит? Так что, всем пока. Костики, Маша, до свидания.